Добрый день, дорогие друзья. Искренне рад видеть всех в Кремле, чтобы по давно заведенной традиции лично поздравить и вручить высокие награды Отечества. Каждая из таких церемоний – это всегда торжественное событие, но сегодняшняя по-особому значима. Она проходит в преддверии большого, великого для нашего народа праздника – 9 мая. В этом зале люди, которым Россия обязана многими победами. Есть среди нас сегодня и те, кому обязаны мы самой дорогой, самой великой победой, и без которой просто не было бы наших сегодняшних свершений. Это вы, уважаемые ветераны, вы проявили то мужество и героизм, которые составили славу нашего Отечества на все грядущие времена. Вы не только подарили нам саму возможность мирно жить и творить, но своим человеческим, гражданским подвигом задали ту высокую планку служения Родине, с которой сверяют свои поступки все последующие поколения. Ваше служение Отчизне позволило пережить народу и трудные военные времена, и годы напряженного подъема, восстановления страны. Не просто сохранить, но и возвысить ее достоинство – влияние и величие. Здесь собрались выдающиеся люди, чьи труд и творческие замыслы, чьи интеллект и особый дар служат современной России и часто становятся решающей силой в достижении самых ярких, значительных успехов нашего отечества. И все, чего мы добились за последние восемь лет, позволяет нам сейчас задать новые, более сложные, по-настоящему амбициозные цели. И нет сомнения, мы добьемся их, в том числе, и благодаря неразрывной преемственности поколений. И наша сегодняшняя церемония тоже объединила ветеранов войны и труда и тех, кто пришел им на смену сегодня. Хотел бы прежде всего поприветствовать героя минувшей войны бывшего командира батареи артиллериста Павла, Павла Павловича Сюткина. За мужество, уже в наши дни, в ходе освоения новой боевой техники, звания Героя России, удостоены летчики-испытатели Сергей Владимирович Маслов и Александр Петрович Петров, а также один из лучших представителей военно-морской авиации Игорь Феоктистович Матковский. Высокие награды Родины вручаются сегодня и за мирные свершения в науке, медицине, образовании, за трудовые успехи на производстве. Из таких достижений и складывается экономическая и технологическая мощь нашей страны, ее весомый интеллектуальный багаж, благополучие граждан. Опорой для них, безусловно, служит, служит вся система ценностей и традиций нашего общества, сформированных нашей многонациональной культурой, ее высоким гуманистическим и воспитательным зарядом. И здесь, конечно, очень многое зависит от авторитетного слова «мастера», такого, например, как Сергей Владимирович Михалков. Вы по праву получаете сегодня высшую государственную награду – Орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Хотел бы также искренне поздравить и вручить Орден за заслуги перед Отечеством первой степени блистательной Елени Аврамовне Быстрицкой, одной из самых любимых актрис нашего народа. А также вручить награды целой плеяде выдающихся музыкантов, художников, режиссеров, актеров. Дорогие друзья, биография каждого, каждого из вас достойна стать примером, и в первую очередь для молодых людей. Но думаю, что самым убедительным для нее является прежде всего авторитет учителя, наставника, педагога, и эти люди тоже присутствуют сегодня в этом зале. Позвольте еще раз поблагодарить всех вас за труд и щедрость души. Желаю вам благополучия. И новых успехов. Благодарю вас за внимание.